Здравствуйте! Ровно месяц назад я поместила черенки Дендробиума Нобили на фагну, чтобы проклюнулись детки на черенках, почки на черенках, и из них появились детки. Итак, месяц прошел, что же у нас изменилось? Давайте вместе посмотрим. Вот первый череночек. Вот видите, он такой полусухой. Очень тяжело поддерживать баланс между тем, чтобы плесень не появилась и не высох черенок. Вот на этом черенке изменений никаких не произошло. Вот здесь внизу есть почка, но она не активна. Второй череночек. На этом черенке все почки просвевшие, только почка вверху не просвела. И вот видно, что она набухла после того, как месяц уже лежит на мхе. Видите, вот верхняя почечка. Её видно, что она набухла. Вот. И последний, третий черенок, который меня обрадовал. Вот видите, здесь эта почечка начала свой рост. Вот она такая, хорошенькая уже. Посмотрим как она будет дальше развиваться, что с ней получится. Возможно, все-таки нам удастся вырастить детку Дендробиума До свидания, до новых встреч. Я обязуюсь регулярно, ежемесячно выкладывать видео о развитии этих черенков. Подписывайтесь на мой канал.